Всем привет, с вами Димас, вы на канале Кукс Хукс и еще с нами оператор Антон. Сегодня мы решили сделать, точнее повторить рецепт известного блогера, шефа Василия Емельяненко. Он приготовил замечательный салат, который можно есть каждый день, несколько раз в день. Он довольно-таки простой приготовление, естественно он бюджетный. Как Василий говорит, действительно, ну, так и выходит. И говорит, очень вкусный. Так что мы сегодня попробуем и как бы, ну, оценим этот салат и его вкусовые качества. Он очень простой. Потом то же самое можете повторить, ну, как мы, посмотрев видео Василия и повторили этот рецепт. Так что начнем. Для этого нам понадобится капуста, огурцы свежие из огорода, зелень, кинзы и укроп. Также зеленый лучок понадобится. И как Василий секретный ингредиент, но мы его покажем. Это икра ментая. Тут как бы все просто. Мы не будем секретничать, уже кто-то посекретничал. Гастроемкость для этого нужна нам будет. И капуста. Вот капуста белкачана. Лучше взять молодую, для этого раннюю, как говорят. Она более нежная и более хрустящие. Вот мы для видео сделаем чуть-чуть. Попробуем, что и как получится у нас. Вот огурчики свежие. Попки убираем и нарезаем нарежем соломочкой. Где-то 2 миллиметра, Так же, как капусту. Меленькой-меленькой соломочкой. Сладкий вкусный огурец. Это очень вкусно. Так, добавим зеленый лучок. Довольно-таки крупными колечками. Тоже лучше молодой взять немножко посолим немножко добавим чуть-чуть кинзы зелень и укропчик можете этого не делать так как не все любят укроп и кинзу можем добавить также лук, этот лимонный сок но мы не стали добавлять все делаем также почти как василий вот и добавим маслица посмотрим как он на вкус Немножко. И добавим семена кунжута. Не обжаренного. Просто свежего. И добавляем нашу икру минтая. Где-то там более чайные ложки. Мы добавим одну столовую. Ну, его, мне кажется. И аккуратненько это все перемешиваем. Напомню, посолили чуть-чуть. Потому что икра соленая. Действительно, по консистенции очень похож. Когда добавили икру и масло, что это тоже немало значимо. получается как майонез. Наверное, если мы добавили одну икру без масла, не стало так похож как мы с майонезом и заправили. А просто с икрой она бы не дала такую вязкость. Масло все-таки она дает вязкость. В принципе салат готов. Будем пробовать. Ну красивый да, салат очень красивый получилось. Тут как бы нет слов. Легкий, все все присутствует там. Цена-качество. По качеству посмотрим сейчас. Но ну, по цене да действительно замечательно. прекрасный салат главное не приборщите а с икрой кто любит икру пожалуйста добавляйте пробуйте готовьте все уже было сказано для нас салат прекрасный кому-то зайдет точно я думаю уверен продукты вообще сейчас летом все замечательно будет свежий салат Дополнит любое блюдо, там, мясное или шелки и тому подобное. Приготовил для вас такой замечательный салат. Повторили. М -м -м, ругать не будем, хвалить тоже. Ну, все, все великолепно. Силью привет. Всем привет тоже, добра и мира. С вами был Димас. Оператор Антон, как всегда, снимает прекрасные кадры. Все, увидимся, ребята. Пока-пока.